Дорогие друзья, по многочисленным просьбам я позвал Бориса Сергеевича Бояршинова, с которым я уже беседовал очень много раз. Количество раз подходит уже к 10, наверное, да? Ну, там, может, 7-8. даже не побольше. Может, даже больше, да. Позвал теперь на наш канал, на Маткульт. Привет! Так что, Борис Сергеевич, Маткульт, привет! Привет Вас вам! Привет. Значит, знакомьтесь, кто не знает. Привет, привет. хорошо <смех> встречаемся. Борис Сергеевич находится сейчас в коломне на самоизоляции, значит, в связи с карантином, вызванным распространением коронавируса. Вот, поэтому мы будем вести беседу вот не в офлайн-режиме, а в онлайн, как уже, в принципе, пару-тройку раз мы это делали. Вот, то есть, как бы, к обстоятельствам принаравливаемся. Ну, прежде всего, конечно... Не все подписчики, я думаю, что две трети или три четверти знают вас, но не все. Поэтому тем, кто вас не знает, я, наверное, попрошу вас рассказать, но прежде всего, ну, рассказать про, про вас, да, но прежде я сам скажу, как я а, с вами познакомился. А да. меня как раз вот на моем канале несколько раз спрашивали, а вы знакомы с Борисом Сергеевичем Бояршиным? Я говорю, нет, не знаком. Так, так, так, Алексей Владимирович, посмотрите, я набил в интернете, нашел огромное количество видеолекций, по математическим дисциплинам, вот, ну и я, значит, отвечаю в комментариях, типа, круто, вот есть человек, который тоже все оставляет в интернете, там, математику преподает в интернете. Нет, нет, Алексей, речь не о том, это да само собой, но вы знаете, что у него есть свой собственный канал, там, и так далее. И вот после этого я уже вышел как-то на вас, мы созвонились, вот в сентябре а, начали, начали сотрудничать. Вот, а вот э, расскажите, как вам пришла идея в голову, что вы будете вот э, вести канал, на котором уже сейчас... У вас два канала, да? У вас два. В общем, один канал принадлежит не мне, да -да -да давайте я что-то расскажу с самого so начала. -а -а. Значит, дело было давно, дело было году, наверное, в 2000, там, сейчас э скажу, -э -э -э -э -э -э наверное, 2004 или 2003, вот как-то так вот году, я нашел себе подработку. Это, значит, видеолекции читать для телекомпании СГУ-ТВ. У них раньше был тогда канал СГУ-ТВ, который теперь называется Первый образовательный. А телекомпания как была СГУ-ТВ, так и осталась. СГУ-ТВ – это, значит, современный гуманитарный университет. Это был такое самое большое заочное высшее учебное заведение в России, которое потом стало называться Современная гуманитарная академия. Вот, и у них было что-то больше сотни тысяч студентов училось. И они с ними учились, они по всей стране. И у них с ними были каналы связи всякие там, да? И в них все время через спутники шла если какие-то конференции обмена мнениями. И какой-то умный человек подсказал им, вы можете себе, немножко совсем добавив к этим огромным своим расходам, создать телеканал. Потому что, ну что, повесьте тряпочку, поставите в свет поставите камеру и будет себе показывать, значит, этих самых лекторов. Они будут читать. И они создали канал, он, по-моему, в конце прошлого тысячелетия возник. Yeah. Вот. Он, значит, круглосуточно вещал и сейчас, кстати, вещает круглосуточно. У него так обычно вот три блока по 8 часов, они вот повторяются да, для всех. Вот Он, значит, транслировался, его и через интернет смотрели люди, ну, по всему свету. Mm -hmm. По всему свету, даже смотрели в Чили, в Южном полушарии, даже там, даже оттуда меня как-то поступил звонок из Чили, русскоязычные люди смотрели, понятно, русскоязычные есть, да, там вполне, да, понятное дело так, вот, ну так вот, так вот это все дело, значит, я там подрядился 80 лекций прочитать по математике, как uh -huh. там, ну типа так простенько, простенько математика для экономистов, а я уже со студентами экономистами связывался. Причем студенты экономисты бывают разные, какой-нибудь какой, -нибудь, какой -нибудь фак МГУ, это одно, да? Вот в старое время, значит, экзамены по математике вступительные на эконом на были, наверное, ну ну проще, чем на мехмат, но как бы не сложнее, чем на физфак. Ага. Uh -huh. вот, ну, вот по ощущениям, как я вот так вот uh -huh. смотрел. Порницы в свое время, но как бы не сложнее, чем на физфак. Вот. И потом э, все это дело значит, кончилось тем, что я лекции прочитал. Мне говорят: вот здорово у вас получается. А я же долго читал, они же вот выходить уже начали, я еще читаю первый уже в эфире, я последний еще, еще не дочитал. Вот. А вот не хотите у нас вот попробовать повести какую-нибудь такую вот разговорную передачку? Вот и даже, даже название еще не придумали. Потом придумалось название, собеседники. То есть вот я приглашал разных ученых людей. Ну, вот как вот Саватеева мог бы пригласить, но в то пору мы с ним знакомы не были. И о чем-нибудь там 24 минутки поговорить. Вот такой стиль с вами. А -а -а. Говорим мы о том, о чем интересно моему собеседнику. Программа называлась «Собеседники». Она выходила два раза в неделю. Это было несколько, ну, в общем, в общем много лет это было, да. Потом добавилась еще программка, называлась она «Фестиваль российской науки». Я там ездил сам с оператором, ездил на машине в гости в какой-нибудь институт или на какую-нибудь выставку. Мне очень нравилось на выставке с ней ездить, да. Потому что на выставку приедешь, там же много всего, вот пошел, ну, научно-техническую выставку. Таких много делали тогда в этом, на Пресне, в Международном центре, да, вот выставочный центр, там вот я бы снимал много. Ну, короче говоря, вот так вот мы жили. Потом там стали байки выходить, мои такие шестими, четырех- или пятиминутные короткие. А -а -а, байки Бояршного я видел, да. да, -да, -да. Бояршного, там их что-то больше трех тысяч, по-моему, было сделано. Про нами. плоскую землю, да, в том числе, то, что было, про плоскую землю. Наверное, это, это там это много так, про что было, про что только там не было, да. И тут, значит, какой-то момент, значит, вот как-то вот так вот обсуждали, что-то есть творческий коллектив некий, там и режиссер, оператор, художники. Вот, там компьютерные, как дизайнеры, да, которые там, там же компьютерная студия была, которая рисует студию, в которой ты говорил. Вот, ну, там всякие разные, я причем лекции читал, да, мне очень любил всякие лекции читать. Вот, разные курсы придумывали. Не только математика там была, там, ну, много чего было. Вот, так вот, значит, там, там что же случилось-то у нас? А, он, говорит, а вот, говорит, надо, будет блог бы вести. Я говорю, замечательно, сейчас это так вот принято, видео блог. Вот давайте попробуем. Да? И, значит, я, кстати, тут вот мы как-то стали думать, обдумывать, как это делать, пробовать. И я говорю, вот как, я стал рассказывать какую-то очередную свою значит, байку. Я говорю, был я однажды на дне науки. Это день науки, я так назвал мероприятие, фестиваль науки в МГУ. Был как-то я раз на дне науки. А меня спрашивают, а где это, где это дно науки? Вот так вот появилось название «На дне российской науки». От слова деньги, не от слова «дно». Нет, тот канал, который был, тот, значит, СГУ-ТВ, которым владеет до сих пор, естественно. Но он, значит, был там, вот мы снимали, такие были у нас видео с лампой, да, такая была там лампа. Я был в каком-то таком, значит, «Шарфике». Передо мной катал режиссер эту самую решетку, там какие-то тени были, свет был какой-то. Ну, все очень было здорово, интересно. Там, значит, был стеклянный стол, на нем какие-то фотографии лежали. Вот тут Меня с разных сторон снимали, монтировали. Ну, в общем, все как настоящее телевидение. Вот. Но потихонечку, потихонечку, канал-то малобюджетный. Ну, и, естественно, все мало бюджет бюджет не становилось. Вот как-то мы это перестали это снимать потихонечку, потом еще что-то, еще что-то, еще что-то. А в какой-то момент я сделал свой каналчик вот этот, да? Вот, который назвался «Борис Бояршинов со дна российской науки». Чтобы так люди понимали, откуда это Борис Бояршинов. С того самого «Дня науки», да? Со дна российской науки. Вот, ну, вот на этом уже у меня сто... 6, по-моему, тысяч подписчиков на том, там 70 тысяч, вот там как так вот. Там сейчас показывают старые мои видео, выкладывают, значит, администрации того канала, выкладывают старые видео, которые у них в архиве из а, Это да, хорошо да, что знакомят, там очень много интересных, там же тысячи буквально, но. То есть это да, просто да, один да. раз показать хватит лет, лет на пять. Так 5, мало 5, это тысячи, там, это не на пять лет, простите. Огромное это... количество, да? Uh -huh. да? Короче, лет на 10 это хватит. Да, это легко хватит, даже если не все показывать. Вот. вот такие вот вещи там были, да. Вот. Только есть вот собеседников показывать, фестивали показывать, и вот это. Ну, там собеседников и байки показывают. Они, по-моему, вот это выбрали. Вот Фестивали я не помню, что-то не видел у них там, показывать или нет, а здесь вот это. Вот так вот оно и вышло. Да, ну, понятно. И он так... А вот как он развивался? То есть, э, грубо говоря, первые 10 тысяч вы за сколько времени набрали? В чем дело? Я и так был в медийном пространстве, это более-менее известен. Потому что меня и так на улице останавливали, можно мы с вами сфотографироваться. Это, да, был, да, да. Это, был, это К этому я уже привык много лет. Потому что еще вот, особенно люди приезжие, да, особенно в Москве, это СГУ ТВ... Первый образовательный мало смотрели, а вот на, в некоторых республиках это был, например, единственный русскоязычный канал. О -о -о. Единственный. какой-то республики, Значит, там, значит, были сложности с тем, как эту республику воспринимают наши центральные каналы. Им, значит, затрудняли вещать, а вот нас оставили. А мы там про их республику вообще ничего не говорили. Мы там все про синус 30 градусов, там, про, там, про бегемотов, про каких-нибудь тюленей и оленей. Вот. Ну, пожалуйста, говорите там про оленей и про вечную зиму, да? Пожалуйста, рассказывайте нам. Да. Вот, ну, а что вам надо? Вот он, круглосуточный русскоязычный канал. Ну, круглые сутки вещает. Uh -huh. Поэтому там хочешь, не хочешь, вот нас смотрели некоторых республик Вот так, говорят, было дело поставлено. Вот. Ну, а потом, вообще говоря, так вот в провинции тоже хорошо знали, в Чебоксарах, ну, в других городах. Ну, вот И такие были, вот вещи, да, да были да. вот так вот. То есть, а потом, ну, как-то так это привычно было. Когда он появился, сначала-то в Ютубе тот появился канал, вот, на дне российской науки. Но угу. когда появился со дна, он как-то быстро набрал, потому что ну, просто люди знали, они с того, да, с того перебежали. да. С того канала стали заходить и на этот канал, и все, он быстро стартовал. Угу. Потому что у нас было вот, когда мы работали… У меня было большое предыдущее вот это, так сказать, бэкграунд, как вы говорите, да? Ну у да. было прошлое, да? Я деятель, телевизионный деятель с прошлым. Да. Все понятно, да. То есть так было проще. А, а как вот это вот оно вот у меня на моем канале как-то на нашем канале. Вот Маткуль привет на нем то так, то так, то так, то так то быстро идет. Потом какой-то отдых такой. Потом опять быстро, опять отдых. Вы замечали это или это случайно. Да, замечал, замечал. А есть какое-то объяснение такое вот э, логичное? Ну тут разные есть объяснения. Есть два объяснения. Одно объяснение, что в разные сезоны разная активность у зрителей. Но это мне не очень нравится объяснение. Это скорее объясняет количество просмотров. Вот а. Действительно, бывают такие сезоны, когда у людей много свободного времени, там много просмотров. Угу. А второе объяснение, оно мне больше нравится, о том, что мы, видимо, подходим к исчерпанию возможной аудитории. Все-таки вот любой, канал, любой канал он имеет какую-то вот свою аудиторию. Да. Да? Да. Есть, конечно, вот самые такие каналы счастливые, у которых огромная аудитория, вот, вот есть такие. Но это, к сожалению, огромная аудитория, это аудитория, скажем так сказать, ну вот, балбесов таких вот, да? Не всегда, да, это те люди, которых мы хотим видеть, да, это правда, нет, да. Нет, мы не, не хотим всегда. видеть, чтобы проучить, но научить, то есть не проучить, а научить, пролечить, как говорят врачи, да, а учителя должны говорить про лечить, проучить, да? Нет, мы все-таки учим, а не не Вот, Ну вот, вот как-то так вот, да, вот они... То есть это, к этому нужна определенная готовность. И, в принципе, говоря, Вот на наших с вами каналах, ну, так или иначе идет некое постанов... так сказать, знание поставляемое, да, знание. Знание. Ну, знание. И не... А чтобы знание залить в голову, она не должна быть уже пустой. Понимаете как? А вот ну, это ну... Вот, вот, вот, значит, вот чтобы залить бензин в бензобак, прежде всего он должен быть пустой. Иначе он туда не влезет. А вот голова, чтобы залить знания, она должна быть уже полной. Вот только тогда она их воспримет. Вот это вот деталька такая. То есть ну, нужно искать голову заполненную, причем заполненную вполне определенными знаниями. Да? Ну вот таких голов вот видны. Может быть какие-то так вот перерывы постепенности есть. Ну то есть вот прерывание, так опять рост. Может быть это связано с тем, что просто вот нас открывают для себя какие-то вот зрители, которые в нашем сегменте Ютуба никогда не были. Ну, скажем, они смотрели какого-то блогера, да? а этот блогер вдруг, значит, с нами провел стрим там, да? И а, рассказал. и пошло, да? Пошло. А, и, значит, а -а. какая-то группа людей из того канала, значит, тоже приходит на нас посмотреть. Судьба. Да, вот. Вот, вот это такой вот бывает. Да. Вот сейчас вот, может быть, вот, э, мои зрители к вам придут, ваши зрители ко мне придут. Вот, э, пожалуйста, мы друг дружку увидим. Да, вот. да. А у нас, правда, вот. на, на скорее всего уже многие... Изменяемся, э -э. причем у нас это не... И они у нас и останутся же. И, да, да, да. Это вот я как э, привожу и пример. Ухват а? аудитории. Да, то есть, как бы, если считать, что каналы растут на самом деле все, то вопрос в скоростях роста. И здесь коллап означает ускорение относительно роста других каналов, наших двух. То есть наши два ускоряются. И в относительном положении становятся более такие, как бы, почему коллабы нужны, почему вот это. Ну, у вас очень много коллабов, и явно это, это тоже. Это коллабы, да. Но дело в том, что вот этот вот рост все-таки, он за счет вот неохваченной еще аудитории происходит. Да. В основном, да? А неохваченной аудитории там вот, ну, просто кто-то случайно не попал. Да, То есть количество да, таких правда, по экспоненциальному закону падает. Как уже, игры. конечно, все, да, уже скорее всего. Но вот я оцениваю, там, наш канал, если он продолжит в том же духе, то есть будет, в общем-то, все равно математикой э, в первую очередь настоящей, а уже во вторую очередь там олимпиадной, в третью очередь какие-то красивые ЕГЭ. То есть если он будет в первую очередь настоящей математикой, то в русскоязычном сегменте мировом мне трудно себе представить больше 100 тысяч, хотя некоторые из моих э, ну спонсоров, да помощников, э, они говорят, да ну ты что, есть какие-то каналы, где девчонка какие-то сумки открывает в прямом эфире, и у нее по 5 миллионов. Я говорю, ну это же не, ну как бы... Э, ну, это сумки в прямом эфире, мы это с этого не открываем. <сёк> ну <сёк> да. Ну вот, как бы, то есть, идея такая, что я, я думаю, что э, на 100 мы замахну, ну, замахнемся, ну, тем более, вы видите, да, что вот до 100 все-таки, да, до 100 явно доползает такой вот э, серьезного уровня на поп Он доползает. Ну, кстати, у меня а... была идея такая, открывать сумки... Значит, вот с ярмарки принесенные, да? Опа. Вот это была такая И, кстати говоря, на моем канале, вот на вашем «Математика», да? Вот вы сказали «Математика», «Настоящая», «Олимпиадная», «ЕГЭшная», так, ну, все да, это математика. «Математика». в первую очередь, «Настоящая». Но у меня там, там физика даже не самое главное место занимает. Там у меня, так сказать, общие такие, ну, как бы сказать, вот есть теперь такая дисциплина появилась после советской власти, концепция современного естествознания. Вот это скорее вот она, КСЕ. Тут а -а -а. у меня обо всем. Тут у меня и, и астрономия, и физика, и химия, и биология. Потому что такая mm -hmm. очень интересная тема. И, кстати говоря, что самое интересное, история тоже. Потому что история тоже под, под, поддается вот математическому, во-первых, осмыслению. И осмыслению математическим умом. И более того, ну вот столько, значит, история не имеет сослагательного наклонения. Вот есть же такая, называется, дисциплина учебная. История войны военного искусства. Так она как раз поддается осмыслению. Вот как бы надо было, что бы, было бы если бы он бы сделал бы вот так как анализ шахматной партии. Вот. То же самое и с историей, что он в истории не имеет слагательного наклонения. Да? Ну вот смотрите: вот, например, вот, вот простой пример про нашу историю историю с 2017 -го года. Так. Ленин Владимир Ильич. Я вот помню такой христоматейный момент. Ленин, значит, в 2017 году, летом, он еще не уехал в Шалаш в разливе. Он еще летом на легальном положении в санкт Петрограде. И вот там, значит, какой-то идет, не знаю, конференция, выступление. Ну, в общем, какой-то между собой политический идет в Таврическом дворце. И выступает да, там, значит, меньшевик Церетели. Вот так это вот всегда. И меньшевик Церетели говорит. Теперь, значит, полным текстом, что говорит Церетели. Не то, как нам рассказывали. Он говорит так. Вот сейчас Россия находится в таком положении. Что она 50 лет занимала деньги на, значит, в Европе, во Франции в основном. И в общем сейчас она стала безнадежным должником. И в России нет ни одной партии, которая бы взяла на себя ответственность за сложившую ситуацию. А Ленин значит, снимает кепочку и говорит, есть такая партия. Вот, да. Помните, Остап Бендер Сранник. в фильме, это говорит, 300, это вот была пародия есть такая партия. Вот. Ну, этого никто не заметил и пропустили. Он же не картавил, он же не говорил, есть такая партия. Он сказал, 300, все нормально, так, так в сценарии, все, так у автора. Чего вы говорите? Он же не сказал, есть такая партия. Вот, 300. Вот. Гамиашвили, актер такой был грузинский. Вот, Ну, вот, ну, так вот, значит, такая вот история вышла с лениным вот, значит, Когда Ленин к власти пришел, он вопрос решил мигом. А говорит, мы платить не будем. Теперь, значит, заканчивается гражданская война, заканчивается мировая революция, потому что она не получилась. Они-то как думали? Вот мы сейчас по теории, вот у Марса как написано, мы сейчас захватим власть. И сделаем, вот Россия – это слабое звено. Россия – это слабое звено. Слабое звено – это просто плацдарм, здесь можно власть захватить. А потом отсюда пойдет мировая революция. Вот. На Варшаву, потом на Польшу и как это, потом на, на Париж, Лондон и мировая революция, да? Вперед, товарищи, да, в наступление! Значит, так вот, Конармия. Да, ну, Кон армия, это вот она в Польше потерпела поражение. Две революции, значит, были Советские Республики, Венгерская и Баварская тоже потерпели поражение, потому что они смогли. Показать такой уровень жестокости, который у нас, значит, красные революционеры показали. Вот вот это вот все. Что делать? Гражданская война кончилась, власть в руках. Что делать? Ну, значит, Ленин, он был мудрый Ленин, от него никак не денешься. Он Мудрый он и есть мудрый. Он и говорит, надо... Люди моего поколения четыре с половиной года изучали собрание с Ленина. Мы его знали очень хорошо. Как его революционировала его, его мысль. И он, значит, говорит, что мы, мы в общем-то, говорит, неправильно понимали, видимо, социализм. Говорит, он ко всем другой. Это нам надо разбираться. Давайте, говорит, сделаем сейчас, говорит, НЭП, новую экономическую политику. Да. И вот сейчас обычно, когда вспоминает НЭП, значит, говорит, ну вот, говорит, говорит, говорит замена продразверстки на продналог. Крестьяне перемогли могли торговать, зарабатывать деньги, покупать на эти деньги сельхозтехнику, даже трактора покупали. Потом, значит, они значит, в городе может начаться бизнес, да, то есть торговля, ресторан, ну, в общем, вот все такое мелкое производство какой-нибудь, какая-нибудь там лавка гробовщика там, да, из фильма очередного про Стапа Бендера, еще что-нибудь в этом Который, роде. да, туда ее в качель. Да, туда ее в качель, да, в качель, да вот. это все вот такой вот такой, вот это вот, да. И помню, тогда моя бабушка рассказывала, Ваша бабушка, ее купили, она говорила, что была Октябрьская революция, да, помните, в прошлый раз да. да, Я доказал, что А моя бабушка, значит, она рассказывала, что как только вот начался НЭП, а это здесь, в Московской области, сразу все появилось. Даже лимоны. Вот откуда они. Вот нечего было есть, в том раз и даже лимоны. Вот откуда могли взяться лимоны в Московской области? Выросли? Вот непонятно. Ну, короче говоря, появилось все. Но, ну, да, да, но у этого НЭПа был еще один элемент. Мы это тоже в школе проходили, но не получился этот элемент. У Ленина были два хороших товарища. Они достаточно, на самом деле, были его товарищи. Они были одного с ним поле ягоды. Он, правда, был юрист, а они были инженеры. О чем инженеры действующие? Инженеры, которые успели побывать, так сказать, командирами производства в дореволюционное время, в том числе за границей. красен Леонид Борисович. И, значит, э, Кржи Кржижановский. Кржижановский, да. Оба они были инженеры-электрики. <coughs> ну, так же получилось. Это самый был такой передовой, так сказать, отряд инженерии, как вот сейчас компьютерщики ракетчики, и атомщики, а тогда электрики. Ледокол, да? Ледокол Красин? Есть ледокол Красин, да. Ага. Это бывший ледокол Светогор. Uh -huh. Это вот родной брат, так сказать, Ермака, построенный в Англии в 17-м году, и его, значит, Россия, Красная Россия, с помощью Красина выкупила оттуда. Да, он с ними переговоры вел. Но зачем вам нужна эта ржавая железяка? Куда у вас сольдаты нет? Ну, продайте нам, мы вам деньги заплатим. Ну, немного. У нас много нет. Ну ладно, бери. Плыви свою Красную Россию, свою Савде. Вот, вот такие дела. Ну, так вот, так вот, значит, красин, это он был идеолог вот этого дела. Ну, Коржановский может быть в меньшей степени, хотя Коржановский был очень близкий друг Ленина, он с ним вместе, значит, создал, как это называется, там, борьбы за, борьбы за освобождение рабочего класса, помните? Там еще Мартов был, а, Жаневский. Да. Группа, да, какая-то? Группа, да. За, за, за освобождение, ну, в общем, за борьбу за освобождение рабочего класса. да. Группа борьбы что-то за освобождение рабочего класса. Как так она называется? Это не группа освобождения труда, конечно. да, которая... следующая за ней. Группа освобождения труда была за границей. Там было этот самый... Там легко запомнить по первым буквам неприличным. Приханов да. Игнатов, Игнатов, Засулич, Дэч, Акселерот. Вы запоминали по первым буквам, произнесенным одним словом. Да, да, да, да. да, Вот. Это вот, значит, там была группа освобождения труда. А эта вот группа была, была освобождение... Борьба за освобождение рабочего класса как-то. Группа, да, группа называлась. Вот. Так вот, значит, идея была такая. Ввести в стране... Вот еще что. Система привлечения западного капитала. Давать им возможность здесь строить заводы. Вкладывать капитал, строить заводы, это вот ну, как, сказать, концессии. Вот Получайте концессию, стройте завод, ну, а -а. делайте что-то икутное, зарабатывайте деньги, у нас будет развиваться экономика. Да? Вот такая была идея. Но ну, представьте себе, только что отказались платить деньги, которые 50 лет брали, а теперь приходите к нам, вкладывайте деньги, а вы нас опять прогоните, Да. Но кто-то пришел, да? Там были какие-то люди, кто, я помню. Там кто-то был, по-моему, Арманд Хаммер был. Один только был такой человек, Арманд Хаммер. был, да, да, да. Ага. Сделал карандашную фабрику Хаммеровская, да, Хаммеровские карандаши были или Гаммеровские их еще называли. Буква H 1 Хаммер. А у нас ага. он на немецкий манер читали Гаммер. Вот вот эти Гаммеровские карандаши. Это теперьшняя фабрика имени Сакко и Ванцетти. А еще в Сибири, вот в Кемерово там какой-то был дядька, который разрабатывал Гузбасс. Мне год назад, по-моему, рассказывали там э, во время экскурсии. Э, да, да, тут были отдельные такие а вещи. были, да-да-да. Да. Был на Алтае там была тоже э, британская концессия по добыче золота. Вот. Что-то там было такое более серьезное, что-то с известью связанное на Урале, и все. Но, то У -у -у. есть их было очень мало, там можно было считать, наверное, по пальцам двух рук, Пересчитать можно было точно эти все концессии. Вот. И, короче говоря, не получилось ничего. Все это не получилось. И все кончилось тем, что куда-то эти концессии пропали. То ли их выкупили, то ли, то ли их отняли. Ну, у Хаммера выкупили. Хаммер был хороший. Хаммер ходил к Ленину. У него была записка. Товарища Хаммера пропускать ко мне в любое время. Ульянов Ленин. Подпись такая. Уже старенький, он при Брежневе еще к нам дела имел с России, Да, он тут строил где-то Нов... где вот на юге, Новороссийский что ли, О, большие не заводы не по не производству м, фосфорной кислоты. Это, это называлось компенсационная сделка. Значит, строит заводы, и он получает прибыль своей доли вот этой фосфорной кислоты, вести ее в Америку. Ничего, Ничего себе, я не знал. А это, то есть при Сталине уже даже следа не было таких, или как? Нет, следа не было, не было следа. Вот он приехал при Брежневе с этой запиской, значит, хочу в Мавзолей, а Мавзолей закрыт. Ну, он говорит, вот видите у меня записка, товарища Хаммера пускать ко мне в любое время. Чем это кончилось, неизвестно, но вот эта записка была продемонстрирована охране, что вот товарищи, Хаммера, он должен пустить ко мне в любое время. Понимаете, какое дело? Записку он это, естественно, хранил при себе, да, вот такие вещи. А вообще он, значит, нашел себя, он нашел себя в бизнесе и, соответственно, сделал деньги. А у Ленина там, опять же, мы же собрание изучали настоящим образом, четыре с половиной года, у него там по поводу культуры вот совсем немного цитат, и вот там есть одна цитата о том, что вот надо распродать вот эти вот ценности всякие художественные, которые вот остались нам от капиталистов, Но, ну, вот оставить что-нибудь характерное по каждому периоду значит, история искусства, остальное продать. И вот это вот в огромном количестве остальное, включая яйца Фаберже, но ну, должен был продавать Хаммер. А, То есть да. Вот это вот огромное количество вот этого товара, но ну, оно было действительно очень огромное, цены все равно упали. Не знаю, насколько искусственным спекулянтом был Хаммер, но, вот. ну, но он на этом деле, конечно, зарабатывал деньги. Вот, Хаммер зарабатывал деньги. Он был единственный, кто согласился продать веревку, на которой его сам уже, самого же повесить. Только его не повесили, он на этом стал миллиардером. Ленин говорил, нам говорит за деньги, говорит они продадут веревку, на которую мы их самих же им повесим. Вот она за деньги веревка. Приходите к нам еще в любое время. Да. Вот такой да. вот повесить его не удалось. И так вот общего такого движения не было. Вот, тем более такие слова если говорят, да? Какие вам там концессии с такими словами? Ну, короче говоря, вот, не страшлось, Не надо, надо было деньги доплатить. То есть вот, а вот представьте себе, если бы не было бы вот этого между собойчика, если бы не ляпнул эту глупость Ленин, да? Ну не, ну, не было бы его там, ну, заболел бы он, ну, ну охранка бы его арестовала бы, да? Ну, она не была, охранки. Задержали бы его, дела какие-то другие. Это, на каком митинге выступал бы где-нибудь. И все. И, не, не, и пришла бы революция, он бы сказал, ребят, потерпите. Отдавать все равно нечем. То есть вопрос бы не обсуждался просто. Да? Отдавать сейчас нет, действительно нечем отдавать. -то. Все равно это надо пролонгировать, как это называется, ну, значит, диверсифицировать и так далее, всякие слова-то. Много всяких слов можно было придумать заграничных. Ленин их знал, потому что у него классическое образование было, латинский и греческий языки он знал. Ну, все... А мы, видишь, и удалось бы это все делать. И никакая не нужна была раскулачка, никакая индустриализация. Видишь, бы все по-другому повернулось. Сейчас, а как бы, что бы произошло тогда? Если бы Ленин не отказался платить долги. Он все равно платить не мог. Ну, не надо было слова сказать, мы вам платить не будем вообще. Он же нечем платить, ну, бери его, что тебе дать, да? Ну, что тебе нужно? Что ты хочешь взять? Да, страна голодная, холодная и плохо пахнущая. Ничего пока не будем брать, отложим на потом. А пока, а, чтобы а, вам потом было чем платить, мы, вы... вам, мы вам сейчас еще взаймы дадим. Это нормальная позиция. То есть не началась бы интервенция, в смысле, да? Ну, интервенции-то не было, это была гражданская война. У нас была гражданская война. Ну, Интер... это... Какая там интервенция была? Ну, ради бога, какая интервенция была? Это, рассказ... это рассказы дядюшки Римуса. Это самая интервенция. Ну, давайте говорить, давайте интервенция англичан на севере. Для чего англичане были на севере? Для того, чтобы финны не заняли вот эту всю территорию и не отрезали бы Мурманск от основной территории, да? И вот для этого англичане собрали там красных финнов, собрали китайцев, которые работали, вооружили их и направили воевать против белых финнов, да? Вот это вот начало такое, первое. Советско-финская война, на самом деле ее организовали британцы для а -а -а. того, чтобы защитить советскую Россию молодую. Да? Потом, значит, американцы высадились во Владивостоке. Почему? Значит, очень Антанта переживала, что Россия вышла из войны. Россия вышла из войны, там, значит, огромные ресурсы, которые в Россию поставлялись, Антанты, для поддержания войны, они теперь могут достаться немцам. А Японии говорят, а японии тоже бантанта -то взяла. А можно мы займем Сибирь? Можно, можно, Сейчас мы займем Сибирь, высадим. Да, да, да, да, да. Против была Америка категорически. Она не хотела, чтобы усиление Японии было на Дальнем Востоке. И вот, значит, в Филиппин приплыли, приплыл значит, значит, корабль американский. Американцы высадились в Владивостоке, а там уже японцы, ну. Такая вот такая патовая ситуация, и ничего не случилось там. То есть вот такого вот натиска на Сибирь японцы не сделали. Хотя она, она открытая была, Сибирь, там власти не было никакой. Да. Ни красной, ни, ни антисоветской, ни советской. А Но все... Предотвратили. Я имею в виду следующее, вопрос такой, ну да, я понял, с интервенцией я понял. Вопрос такой. А что именно изменилось бы вот, по сравнению с этим? То есть почему не было так бы, так бы, так бы не только НЭП был бы, а. были бы еще концессии настоящие? А понял, все бы приехали к нам, они не, То точно не точно. надо было бы вот это вот себя все вытягивать, чтобы купить оборудование для заводов, нам бы вот так дали. Все понял, да, понял, понятно. А мы ведь это вытягивали, вот это все это <кх> индустриализация была, вот для нее сделали коллективизацию, разрушили деревню. <кх> Да, понятно, понятно. Угу. И все из одной фразы, да? Не из одной фразы, это за решение потом. Фразы-то там каких-то не говорилось. Есть такая партия, ну и ладно. Вот, в конце концов-то. Ну, есть она и есть. Ну, вот это вот это была же... Вот если бы этого не случилось, в принципе говоря, маленькая деталька, маленькое решение. которое в тот момент, на самом деле, роли никакой не играло, Потому что оно отдавать было нечем. Вот такие вот дела бы случились у нас тогда. Да. Ну, вот я такого рода рассуждения на своем канале допускаю. Ну, многим не нравится, есть такие товарищи, которые очень любят Сталина, они говорят, что при Сталине хорошо жилось, что там было прекрасно. Они это точно знают, они смотрели кино, да. В кино там было солнце, все время светило, вот. И там было все очень хорошо. И при Сталине. Но при Брежневе, я сам помню, я был молодой, да, действительно, все было хорошо, только... конечно Погода, вышло... погода, Борис Сергеевич, погода тогда лучше была. Не было этой ни до зимы, ни до лета, вот это точно. Может быть, может быть, но самое главное, что тогда очень многого, чего сейчас есть, не было. Вот то, что сейчас люди чем недовольны, и почему они начинают Сталина вспоминать, вот... Тогда просто про это говорить нечего было. Вот сейчас свобода, уровень свобод, уровень возможностей экономических сейчас несравнимы выше, чем был приближний. Значит, а вообще я хотел спросить еще, на самом деле, про одну тему. Может быть, имеет смысл повторить. Эта тема на вашем канале однажды выходила в разговоре да. со мной. Но да. дело в том, что мне это очень для меня эта тема очень интересна в силу моего идеологического крена глубочайшего. Вот Сталина я не люблю, а вот в Бога я верю. Ага. Вот я помню, что вы как-то по-научному объясняли, что вероятность случайного возникновения жизни чрезвычайно низка. И ну вот... да, там было такое, это не по-научному, это просто, так сказать, ну, факты такие, да? Ну это да. Как, что... Это как говорила эта самая э, Васа Железного и говорили, это у вас все от Достоевского. От какого такого Достоевского? От жизни это, она говорила. Вот. Так это от какой такой науки? От жизни это. От жизни, Может, да. От, а жи жи нас от нас жизни нас это. Нас да. это. Да, пожалуйста, расскажу. Вот у нас тут такая замечательная солнечная система есть. Начнем с этого, да? Замечательная солнечная система, где мы живем. И, кстати, она очень удобная и уютная у нас. У нас так вот получилось, что планеты земной группы здесь более-менее близко к, к солнышку болтаются, да? Более-менее близко к Солнышку. То есть, вот тепло. Как говорят, а, зона да. Златовласки, так она называется. Ну, зоны, где такие вот температурные условия, более-менее подходящие. Вот. А планеты гиганта там где-то далеко летают. Так вот, значит, помните, была такая первая м -м, гипотеза, или первая модель, если хотите, образование Солнечной системы. Модель такая. Модель ее называют Канте-Лаплас. Это, кстати, по вашему части, по математической Лаплас ну, Кант только идейку кинул. Вот. А этот уже все развил. Значит, идея такая. Значит, вот прото-звездное прото облако, да? Оно, значит, как-то медленно движется, начинает сжиматься под действием гравитации. И сжимаясь, оно, значит, превращается в Солнышко, да? Ну, от себя добавим, чего Кант Лаплас не знал. Внутри повышается, значит, плотность, температура, начинается термоядерная реакция, и Солнышко за засветило еще к тому же. пока оно сжималось, у него увеличивалась скорость вращения. Почему? Закон заклинания, закон сохранения момента импульса. Понятно, вот. Движемся мы, значит, по кругу, балерина, да? Значит, вот там э, импульс это, э, это скорость умножить на масса, момент импульс еще умножить на радиус. Все Уменьшаем понятно. мы радиус, значит, должна увеличиваться скорость. Масса это не увеличивается, должна увеличиваться скорость, причем, значит, при этом это, все он стал вращаться. И он дальше у Канта лопался, и тут говорит с экватора начали отрываться комочки, которые стали зародышами планеты за отрываться комочки ставшие зародышами планет так они говорят вот. а но ну это как вот балерина крутится а у нее с этого платья отрываются эти самые блестки вот примерно такое же соотношение масс планеты и масс солнца да? понятное а -а -а. дело что весь момент импульса в таком случае остается за балериной или в нашем случае за солнцем а вот экспериментальный факт момент импульса солнечной системы это в основном момент импульса планеты орбитального движения планеты вот так получилось то есть это вот не попадало. Значит, как это объяснить? Не знали. Первый предложил гипотезу Отто Юльч Шмидт. Отто Юль Шмидт, он кстати по вашей части, математик. Да. Завкаф зав и основатель кафедры был по алгебры. На... Да, да. И, и, и полярный летчик. Он полярный исследователь, он не летчик. А, он, исследователь. Исследователь. Ага. он начальник был глав всех когда расстреляли, значит, Николая Ивановича Бухарина, он стал вместо него главным редактором большой советской энциклопедии, когда, значит, э, ну, ну, он заведовал этим самым главсевморпутем, это значит, там, что у нас тут главсевморпуть-то, это, значит, вот э, это самое... А, лагеря, да, ну, да? лагерями да, заведал, да. вот так вот он, вот он такой вот был человек, испачканный, да, и вот у него была гипотеза, он свою гипотезу, он говорит, все дело было так, солнышко летело, а тут был космический мусор, остатки взрыва сверхновой звезды, и вот он уже летит, момент импульса большой, он их за зацепил, и вот и получился момент импульса такой, а вот потом из этого облака, протопланетного вещества, уже не протозвездного, а протопланетного, и образовались планеты. Потом, значит, входит движение вокруг Земсонца. солнца вот. Это, значит, моделька э, такая вот, получила название гипотеза Канта Лапласа Шмидта. Да, и, в принципе говоря, никаких возражений против нее серьезных-то не было. Были разные мысли. Ну, во-первых, Шмидт плохой. Он же глав всемор путь возглавлял. Он же после Бухарина был, да? Такое он возражение. плохой. Такое плохое вот возражение, да. Он плохой был, да? И поэтому его вот старались, сказать, Фисенков был такой великий наш астроном. Он был, кстати, основатель э, э, института имени Штернберга, да? И был он главный редактор э, астрономического журнала. И вот он, значит, Фисенков утверждал следующую вещь. Э, что он говорит, ну он, не, это не так. Он не говорил, что он плохой. Это не так. Ну, а как? Ну, это как-то по-другому. Вот смысл такой: это как-то по-другому. А как? Ну, ну вот ну, понятно, с экватора ничего оторваться не может. Потому что это должна быть окружная скорость. МВ квадрат делить на R должна быть больше, чем ускорение свободного падения. Иначе она не, не, не, не оторвется. Понимаете, да? Ну да, да. Иначе да, не центробежная скорость. Это, это не так. Тут можно по-хитрому -по сделать, понимаете, чем дело? Вот есть же у нас распределение Максвелла, да? Максвелла распределение. там у нас всегда присутствуют очень быстрые эти атомы, там, а там ионы, да? И вот эти вот атомы, ионы, они и улетают. Самый хвост распределения, у них скорость больше космической. Но также из Земли улетает же газ, он. почему? Потому что вот на хвосте Максвеллского распределения они улетают. Так же из Марса улетают, так же весь газ улетел с Меркурия, его там нету. Скоро улетит весь оставшийся с Марса, вот, улетят, и все. Хорошо, что там холодно на Марсе, а то бы уже давно все разлетелся бы, вся атмосфера. Вот, ну вот как-то как так вот, да, вот они как-то улетают, и вот из этого газа что-то такое формируется. Ну, а это, это вот были такие утверждения, но они как-то вот внятно до такого вот концепции доведены никогда не были. Хотя до сих пор, так сказать, фисенковцы говорят, а что там Шмидт, вот фисенка, а что фисенка? Ну, фисенка-голова. И все, да, это как те пикейные жилеты, да? Помните, когда вы то Ллойд Джордж-голова. Я да, ну, да, уже чуть-чуть вот, да. забыл, да, нет, я помню а -а -а. это выражение, пикейные голова, бриан-голова. Но... Вот такие вещи. Ну вот, даже фисенков-голова, с этим никто не спорит. Потому что у него очень много было здравых мыслей, идей, и вообще он значительный вклад в астрономию внес, в том числе в астрономию Марса он внес значительный вклад. Он, например, так сказать, топил мысль об обитаемости Марса и топил мысль по поводу наличие там каналов, в том что он был противник этих вещей, вот, он указывал на очевидные, так сказать, не не несуразности и несоответствие uh -huh. наблюдаемым данным, но мы все равно верили, мы верили, что там есть каналы, но их там не оказалось, вот, мы верили, мы простые люди с улицы, да, вот так, значит и так, то есть вот гипотеза так вот, значит, как ага. так вот, вот так она вот получается, такая ситуация, значит у нас а что же дальше-то нам? Куда же деваться нету нам? Да, ну вот так вот она возникла, тем не менее. Но сейчас уже известно тысячи других планетных систем, если не больше, и вот ни одна из них не подчиняется вот такому вот гипотезе канталопласа Шмита. Все без Шмита обходится гипотеза канта -Лапласа. Канта Лапласа. Можно сказать, канта Лапласа Фисенкова. То есть для нас, для нашей системы. Солнечный. Она одна из, из известных двух с лишним тысяч. Все остальные на нее не похожи. Наша только наша, одна такая. Понятно, в которой планеты летают достаточно далеко, а там планеты летают очень близко. В их обращения часы и сутки. Они очень перегреты. Это все звездные системы красных карликов. Красные карлики, там идет синтез из водорода синтез гелия, и он там идет, идет и будет идти еще многие миллиарды лет. Это очень живучий очень тихие звезды, поэтому у них очень мало выбрасывается, значит, звездного ветра. Вот. А вот такое звезды, как Солнышко, да, вот так наше, у них, значит, срок службы там где-то 10 миллиардов лет, пол, пол срока она уже отслужила, вот, и вот это вот, она, в общем, хорошо гонит звездный ветер. Хорошо с ее поверхности вылетает что-то, и вот это вот то, что хорошо вылетает, если бы там были планеты ближе, ближе сформировались планеты. Yeah. Yeah то они бы уже давно упали бы, они тормозились бы за счет этого солнечного ветра. То есть они бы не просуществовали миллиардов лет, как существует Солнечная система. Ага. То есть вот из таких планет, на которых, в принципе, возможна жизнь, то, в принципе говоря, вот как-то вот помыслить ничего другого, кроме этого редкого свечения обстоятельств, ничего невозможно. А те маленькие звездочки, у них, во-первых планетки летают очень быстро, они очень нагреты сильно, горячие их называют, горячие Меркурии, го го горячие Юпитер, их называют. И ничего похожего на Землю нет, да? что? И, хоть, да, хоть, ничего вот... похожего на Землю нет, и более того, я вам скажу так, вот некоторые люди считают, что эти планеты только вот наблюдают, только те, которые рядом с ним. Нет, там очень есть тонкие методы фиксации вот этих экзопланет, они вообще реагируют на весь планетный диск, все нормально, потому что сама звезда движется не вокруг своего центра геометрического, а вокруг центра масс звездной системы. И она, ну, значит, так, тоже да, да. движется и вот это, по вот этому движению самой звезды, а это движение, то есть разные стороны с разной скоростью к нам движутся, разные края. Вот поэтому движение уже фиксирует, есть там что-то или нет чего то да? Вот. То есть все это достаточно хорошо, хорошо отработанная система, и она реагирует не только на близкие, вот они близкие, потому что заметили, нет, на любые реагирует, если там они есть заметные. Вот, ну, вот такие вещи. Ну так вот, теперь дальше по, по поводу самих наших планет. Да. Вот у нас такая замечательная планета Земля, она резко отличается от всех других планет земной группы единственная планета земной группы, у которой не, нет сплошной значит, планетной коры. Нет сплошной планетной коры, единственно только у нашей планеты. У нас есть океаническая кора и значит, кора континентальная. Причем, океаническая кора, она постоянно обновляется. Срок ее службы порядка четверти миллиарда лет. Потому что она плывет, этот сам континент, она под него подныривает, а в другом месте, значит, происходит рождение новой коры, да, понятно. То есть вот это вот 250 миллионов лет, это время, за которое раздвигается континенты на ширину этого самого. Ну вот смотрите, сколько там от Европы до Америки, так, на вскидку, 5000 километров, на вскидку берем, да, 5000 километров, это 5 тысяч 5 миллионов метров, 5 миллионов метров, это значит 500 миллионов э, сантиметров, а скорость движения порядка двух сантиметров в год. Да, все понятно. Вот вам все понятно, вот вам все 250 миллионов лет по образованию да. карты. Вот она, она вот в другом месте, она стирается, как, так сказать, uh -huh. а потом новая рождается, да, вот, за такая. вот, uh -huh. так сказать, древь. Uh -huh. Там древе, значит, циркуляция идет в монтийное вещество. Как, значит, нам объясняли э, варианты. Ну, формирование таких планет. Вот они из протопланетного диска сформировались. В протопланетном диске были метеориты. То, что мы называем метеориты. Железо никелевые и каменные, как я в детстве их называл, в соответствии с детской энциклопедией. А сейчас правильно называют их хандриты. То ли углистые, то ли углистые. Куда ударения ставят, не знаю. Разные ученые со мной в разговоре разные ударения ставят. И вот, значит, вот эта куча такая. Железокаменная куча. С поверхности, ну, это вот камушки летят, вот камни, камни, вот она, земная кора, это камень. А туда вглубь, если мысленным взором опуститься, километров на 80, там такое большое давление, что там уже говорить о том, что это камень, ну, трудно. А там такое давление, что все вот эти связи между отдельными атомами, они разрушены, и там квази-жидкое состояние, вот это вот мантия. И в этом квази-жидком состоянии тяжелое тонет, легкое всплывает. Значит, и образуется ядро из тяжелого металла в железо, ну, золото, наверное, там даже есть, вот, железо, золото, кто там еще там, уран, торий, калий-40. Это все радиоактивные изотопы уран, торий, калий-40, которые, значит, там вырабатывают тепло и, соответственно, подогревают мантию, и вот циркуляция мантийного вещества идет, да? Вот наши две планеты, значит, Земля и Венера, они очень похожи по размерам, у Венеры очень богатая атмосфера. Вот к этому чуть-чуть вернемся. Вот со самой маленькой, Меркурий. Она уже атмосферу потеряла. Откуда берется атмосфера? Атмосфера берется при дегазации мантии. Из мантии во время вулканической деятельности выделяются газы. Вот сейчас там активно идет дегазация значит, мантии на Венеры. Там очень плотная атмосфера. Атмосфера содержит много очень, в да, облака там из капель серной кислоты. Атмосфера содержит угарный газ. И как мне рассказывали в Институте космических исследований, вот эти аппараты советские, которые там опускались, те телерепортаж, что с поверхности, у них там, значит, в процессе эксплуатации начинал сказываться то, что угарный газ начинал восстанавливать кремние на поверхности линз. Линз этот СО2, да. А угарный газ восстанавливает доси. И вот появлялась пленочка, тонкая пленочка кремния, значит, становилось хуже видно. То есть камера еще работала, но линза уже переставала функционировать, да, да, покрывалась да. тонким слоем кремния. Вот вот, такие, такой, вот такой вот факт имеет место быть. Вот за счет угарного газа, который есть в атмосфере, mm -hmm. он, mm -hmm. он, он, он восстанавливает. У него восстановительная атмосфера у Венеры, да? Вот, и вот, значит, там богато, очень все выливается Там, значит, называется вулканизм траповый. Траповый вулканизм, это, значит, так, это изливается на поверхность лава, а давление наверху большое очень, на Венере. И так обычно у нас, когда лава подходит к поверхности Земли, давление в ней падает, и вот растворенный в ней газ, он превращается в газ и выбрасывает в столб вот этот пепла. Потому что мантия охлаждается. Ну, как газированная вода. Открывайте газированную воду, выделяется газ. Вода при этом охлаждается. Угу, не пей угу. газированную воду, если болит горло. Так рекомендуют врачи детям. Вернее, не рекомендуют. Или рекомендуют, не знаю. Не пей, короче говоря. да. И вот это вот выбрасывает стоп. А там это не выбросится. Он просто вытекает. Там повышенное давление. И растекается блином. Такой огромный блин. Значит, следом другой блин. Это такая стопочка блинов несколько тысяч километров диаметра или тысяча и соответственно слои километра там каждый слой по метру да ну так стопочка mm. у нас на земле тоже такие блины есть это значит так называемые восточносибирские трапы и трапы плато дикан в Индии восточносибирские трапы погребены под слоем осадочных пород до них не доберешься просто так а вот плато дикан оно на поверхности и вот значит каждый следующий слой вот он Верхний слой разрушился, следующий из-под него торчит, а это под него следующий. Получается как ступеньки такие. Трап. Да? Вот это поэтому называют траповый вулканизм. Почему это было на Земле? Ну, видимо, какая-то лава вытекала, у которой было мало газа. Почему так, я не знаю. Ну вот, ну потом, может быть, мы даже это узнаем по, -по, -по, -по, -по ходу рассказа. Может, это одна из зацепок для рассказы. Вот, ну так вот. А вот на, на Марсе тоже вулканизм достаточно старый, он достаточно хорошо уже провентилировался. Воздух там еще есть, не весь разбежался, но он в состоянии разбега. Вулканизм там, если есть, то очень слабый. Там есть самый высокий вулкан, самая высокая вулканическая постройка в Солнечной системе, так называемый вулкан Олимп, 30 километров высотой. Значит, почему там 30 километров, а у нас только 9? А потому что там меньше силы тяжести. И поэтому 30-километровая постройка может не раздавить свое основание. На Земле горы выше 9 километров, они разрушают свое основание, основание расползает и получает предгорь. Да, вот конечно. эти вот были бы выше, но они не выше, они вот такие. Вот, вот такая вот вещь с Гималаями-то Вот. Ну а дальше, значит, больше пошел процесс. А... И на Земле должно быть, как на Венере. Почему не так? Почему да? Да, кстати говоря, благодаря вот тому, что у нас такая рваная кора состоит из отдельных фрагментов, да, остальное остальная океаническая кора, то вот, например, на Марсе есть такая огромная, как говорят, водопроводчики Лопина на этой коре. Это значит называется каньон Маринер. Это в честь Маринера, который там высаживал, ну, фотографии делал. Маринер. Огромный каньон, где-то градусов 120, если посмотреть по поверхности Марса. Лопина, глубиной 30 километров, все как положено. Больше 30 просто она провалится. Видимо, это вот были такие тектонические движения, что вот так вот разорвало. На, на, на Меркурии еще веселее. Там есть меркурианские уступы. Значит, это вот, э, видимо, от тектонической деятельности поверхность треснула. Одна часть поднялась, относительно другой на 5 километров. Такая вот трещинка. Какая что-то ширина, не знаю. Но вот эта вот разница в 5 километров впечатляет. Вот, впечатляет разница. На Земле этого ничего такого нет. Может быть, нет. Потому что у нас нет сплошной коры. Так вот, дальше самое необычное. А почему у нас нет сплошной коры? У нас есть... Это вот как раз про то, что вы со мной говорили, что американцы летали на Луну или не летали. Эти данные получили, в общем-то, американцы во время своих полетов на Луну, кстати говоря. Нет, на свой-то канал, как это сказать, в нашем с вами сейчас разговоре у меня, как это, нет никаких сомнений, это я со своими сомнениями на ваш канал делился. Да, на мой-то канал можно всякое такое выносить, да, на ваш-то только правду, я понимаю, да. Себе-то, своим-то вы рассказывать как надо, а моим там синус 30 градусов, ну-то 0,29, 0,30... Там как 0,49, 0,51, вот там такой. Это моим-то, а своим точно. Одна вторая, и все. Понятно, я все понял. Ну ладно, тем не менее, значит, рассказываем дальше. Так вот, наш дело было так. Как говорят, это геохимики так говорят. Они в этом полностью уверены. У них нет никаких сомнений. Значит, геохимики говорят следующее. Что вот хотите верить, хотите нет, но по всей видимости у Земли, когда она вот сформировалась из плодопланетного облака, вместе с ней фактически сформировался Лагранжев спутник. Лагранжев спутник это вот что такое. Это тело, которое находится в одной из Лагранжевых точек. Знаете про такие, да? Это по вашей по математической части. Ну, Этого, скажем, я... Сейчас объясню. Движется значит, тело, ну, Земля вокруг Солнца или Луна вокруг Земли. Угу. И вот, значит, в этой системе если движется по орбите Земли, там вот в другом месте, в другой точке тела. И вот в этой точке она пополняет такую ситуацию, что ее тянет с одной стороны Солнце, с другой стороны Луна, а с, третьей, с другой стороны Земля. А в-третьих, на нее может действовать еще и э, центробежная сила. И вот если то, тело это хочет покинуть эту точку, то на нее действует возвращающая сила. Суперпозиция этой силы возвращает ее в эту точку. Математики меня понимают. Да? Ну, вот. я, так, я, я примерно понимаю, о чем речь. Я могу, конечно, это аккуратно посчитать. Да. Ну, а... да, да. Таких лагранжевых точек много. Вот в одной из лагранжевых точек, которая на 120 градусов отстоит от, от э, точки, где Земля находится, у них сформировался лагранжевый спутник. Вообще говоря, лагранжевые спутники есть в нашей Солнечной системе. Есть три э, роя э, астероидов, которые вокруг лагранжевых точек на орбите Юпитера вокруг Солнца находятся, они так сгруппировались. Есть Лагранжевый спутник у одного из спутников Сатурна, вот он нас же обзавелся Лагранжевым спутником, какой-то там тоже, так сказать, мелкий камень там летает. Вот. И наши, как сказать так, исследователи космоса любят запускать в Лагранжевые точки разного рода объекты, типа там обсерватории какой-нибудь, чтобы не расходовать на поддержание орбиты топлива. Все, запустил и, и не знайся, да? Вот поработает, пока не сломается, или пока не, по, не починится. Вот, вот такие вот вещи. Ну, так вот, так вот замечательная, значит, конструкция там как-то возникла. Как? Ну, как? Что, то ли захватили там какое-то тело, протозимыль, как они говорят, да? Из этой протозимыли сразу на орбите на нашей стали формироваться два тела крупных, да? Вот они, Земля и ее Лагранжев спутник. Лагранжевый спутник был поменьше Земли, он где-то был величиной с Марса. И вообще говоря, из лагранжевой точки вывести тело очень тяжело. Тем более тело такой огромной массы. Это же планета, Марс, понимаете? Ну нормальная планета, с атмосферой даже. Не Луна. Это не, ну Да, да и Луна тоже круто, но это еще больше, это же Марс. Что-то тут не то, как же так это было-то? И вот тут некая сила, неведомая, то есть совершенно циклопическая, вывела это тело из э, равновесия, и оно стало двигаться немножко по другой орбите, чем Земля. Немножко по другой, то есть она где-то, если Земля, скажем, за год это делает, она делала, ну, на месяц, на два месяца короче. Быстрее стало двигаться, вот. или, или наоборот, длиннее, ну, не Ну, в общем, расходились мы на месяц наши годы, это они... Недолго не они расходились. Лет через шесть они встретились. Значит, на два месяца расходились. Лет через шесть они встретились. Это тело догнало Землю. Поцеловалось с ним, протерлось. Вот содрало большую часть внешней коры планетарной, да? Деформировало мантию. И в этом случае произошла активная вентиляция мантии. Мантия, естественно, выступила наружу, да, понимаете? Ну, ладно. Стремится принять форму шара. А была вот этот разрыв, и она вся была провентилирована. Газ весь из нее вышел. Вот почему на Венере до сих пор плотные облака, на Земле уже все, все более-менее четко. Вот у нас условия для жизни. Она провентилировалась. Значит, у нас, значит, сформировалась капля. Капля стала летать расплавленного камня вокруг Земли. Эта капля стала Луной. Потом Луна стала остывать, покрылась коркой. Продолжалось остывание, остывало, сжималось, скорка потрескалась. Образовалось то, что называется мегареголит. Огромные, значит, пластины вот это. Потом сверху этот мегареголит сейчас покрыт реголитом. То есть, ну, щебенка очень мелкая, скажем так. Я по-простецки говорю. Да, Мелкий да, щебенок. Песочек. Вот это Дело в том, что эта вот поверхность за 5 миллиардов лет хорошо разрушалась. Мало того, что бомбардировка метеоритами... Облучение протонами высоких энергий, которые разрушают химические связи в этих самых, в кристаллах. Плюс к этому еще тепло-холодно, тепло-холодно, тепло-холодно от солнышка. Ну, плюс чего еще? Плюс солнечный ветер. Короче говоря, за 5 миллиардов лет она покрылась вот этой крошкой. Все. Конец фильма. Вот с этим делом, да. Вот. А Земля стала вот такой милой и замечательной, милой и пушистой. Вот. А дальше на Земле началось... Да, от, какая сила сдвинула, какая неведомая сила, вот как быть? Есть такой кинорежиссер Ларс фон Трир, он сделал фильм, называется он «Меланхолия». «Меланхолия» – фильм о том, как погибнет человечество разом, быстро, да? чтобы без вариантов, чтобы борьба была бесполезна. Да? Ему нужен был такой вариант, и он за этим вариантом обратился к этим самым прогрессивный режиссер обратился к ученым, да, так вот сказали. Да. И ученые астрофизики сказали, ну, вы знаете, Ларс, тут есть только один способ, это вот какой, слушайте, но он очень маловероятный, имейте это в виду. Значит, дело в том, что речь идет о прохождении через Солнечную систему другого небесного тела, спутника, спутника центра галактики. Значит, вот есть слово такое, космический мусор. Знаете такое слово, да? И вот этот космический мусор радикально отличается от обычного мусора. Если вы едете, значит, на машине, лежит мусор а на дороге, вы можете на нее доехать. А вот если вы летите в спутнике, то мусор рядом с вами летит примерно с той же скоростью, иначе он упадет на Землю. Понятно, да? Скорость ваша может быть относительная, но небольшая. То есть вы под разными углами движетесь. Все, совсем чуть-чуть. Вот. Значит, э, так вот, значит, столкновение, поэтому маловероятно. И то же самое можно сказать, про звезды, которые движутся вокруг центра галактики. Они движутся, движутся, движутся, движутся, движутся, движутся, летают, летают. летают все вместе. Там есть, конечно, не только звезды, вот, которые вот звезды, горят, их, мы их видим на небе, красные карлики, все их видно. Есть даже коричневые карлики это, это звезды, которые так слабо клеют, что они только тепловое излучение излучают, инфракрасное. А есть такие звезды, которые звездами не стали. Типа нашего Юпитера и Сатурна. Это гиганты, даже крупнее могут быть Юпитеры крупнее Сатурна. Может быть, там 30 этих самых или 20 Юпитеров. Но все равно это вот не звезда. И вот такие объекты тоже есть наверняка в галактическом пространстве. И вот один такой объект случайно проходит мимо Солнечной системы. И вот он-то и сдвинул это тело, ну своей гравитацией. Позвал за собой вдаль светлую и улетел, бросил. Вот, вот такие вещи. Ну, у Ларса фон Трира, у прогрессивного режиссера, он столкнулся с землей, и все погибли. Включая главную героиню, так сказать, Кирстен Данст. Все погибли, все красиво погибли, все красиво было снято. Борис вот. Сергеевич, да. ужасная катастрофа наступила. Я в 16.30, то есть сейчас должен, но, но мне ужасно хочется дослушать ну в другой И раз дослушайте идеальный момент Ш сказки, вот как есть сказки Шахиризады, да это будет сказка с продолжением, если... А да, потом чем можно будет сказать, какова вероятность была наступления такого события. А, да, и мы... для продолжаем... прогрессивного режиссера это можно все, что хочешь разрешить. Мы на Ларсе, а вот на этом Ларсе, да, мы да, на Ларсе, в остановимся. Да. Вот. Я и... тогда останавливаю запись, да? Да, да, я обещаю. Говоря спасибо и продолжение следует, да? Да, Борис Сергеевич, огромное спасибо. Оставайтесь на связи, продолжение следует. Да, огромное, спасибо. Связи. Продолжение следует. огромное спасибо всем кто стал нашими патронами. А те, кто еще не стал, мы всех приглашаем стать. Записывайтесь на Patreon.